Хлоу, мои френдс, с вами снова Vegas Шоу. А ну, Сегодня Бэксайд, ария 51. Продолжаем проходить. Четвертая серия вроде бы. Мы. Какие нахрен политики? Пусть они взрываются. Вот так вот этим политикам. Так, и чё, всё? Ха, вовремя бубили пулеметчика, политики бы выжили, наверное. А может и нет. Так в том, что у меня всего только это эмочка и все, больше ничего нету когда вот гранатомет подобрал давненько опять эту игрушку не записывал нравится она вам? нравится даже больше чем первая часть вот она бы была доделана и она бы может быть была и лучше но пока вот меня первая часть привлекает больше Потому что тут такие баги, которые просто мешают играть. Ч ⁇ нельзя забраться? Нельзя. Да, доделанная игра. Да, доделана игра. Аж полоса какая-то нафиг тут. Или это специально? Это что? Это что за полоса? Аномалия в штате Невада. Ух. Штат Невада станет новой зоной. О! Это получше, я считаю. Оружек-то маловато. но ну, и в первой части их тоже мало было. Чё? Вс за пулеметчик? Сейчас запустим пули прямо в ротик. Опа! Сразу вижу мишень. Ёкарный бабай, гляньте на эту штуку! <laughs> ёкарный бабай, я тоже так говорю. Ну давай, давай, давай! Чем бы это ни было, оно в Господи, это какой-то жук странный. Но как его убить? Я стреляй по нему Оставим его на произвол судьбы К этим воякам О, Ха, резко становились так Нет, 24, это строй. Судя Зву по признаки картинке признаки. Мы с ним воевать будем Ух, колда начинается Кавда 4 модервафф У нас еще конвой едет Просто доставь нас в цели. Как скажешь, друг. Куда мы летим? Прямо сквозь передние зубы. Третий расчет огромен. Наша цель главный научный комплекс. Пулеметы а на джипах пугово. забыли. Конвой начнет прямой штурм. Забомбит нахрен всю базу, а мы пройдем под шумок. <связан> <связан> Это понятно. Это база, она построена, чтобы выдерживать такие атаки. Ух! О, Не зря я взорвал. А может зря? Это -24. обстановку на земле. Че, давайте, садитесь, угоняйте, Давай это прыгай! двигайте. О, о, это червяк. Так, быстро. Надеюсь, я не зря взорвал этот грузовик раньше времени, а то у меня тут будет опять скрипт сломается. Вас понялся. Это Зулу 2.4. Просим поддержку. Прием. Давайте поехали, не ставим на месте. 3. Выдвигаемся в ваш район. Ждите проливной дождь. Прием. Дождь из червей. Ладно, подождем. Бабах, бабах, бабах. Тьфу. О! Когда Хорошо я пострелять. стрелял, у меня из это был искажение воздуха. Было. И тут, если приглядеться, тоже искажение воздуха есть, потому что жарко. Пустыня. Ну все, вам не жить. Да блин. Бабах, бабах, бабах. Давайте мрази убивать. Следите. Ладно, буду следить за языком. Уговорили. Очекаться больше не буду. Оу что-то странно странно так быстро ранили я это видео кстати записываю ну так тут -туп тупо скажу 28 марта я даже не заметил как ко мне вошли в комнату что-то сделали и вышли надо блять, предупреждать ой надо же следить за языком ну хрень какая-то нафиг все вертолет ухана. Это враги же, да? И По враг. модельке враги. Давайте взорвем. Вот так вот. О, Все полетело, разлетелось. 28 марта записываю, если я не сказал. Это видео. Текстуры нет это... вроде вага, это вроде нет тень. Пока вроде все в норме, но О, рычага, какая компания. графика! Вас <свист> понял, 24. Держите нас курсик, конечно, я я вижу. Вижу. О, взрывайте, взрывайте, взрывайте! Офигеть тут! Создание. Споры Взорвем мост! Ужас! Огонь, огонь, огонь из всех орудий! Какой-то мутированный черв. Интересные враги тут, однако. Ау. Это не входило в наши планы. Оно в нас еще стреляет. Ну помогайте кто-нибудь. Так, так, так. Опять решает стрелять в нас шариками, вместо того, чтобы щупальцем взять и снести вертолет. Но другой один снес вертолет, а этот нет. Ух, какие твари с зоны 51 сбежали. Просто удерживаем, зажимаем кнопку и все. Так, кстати, грузовик надо взорвать. Вот там. Где-то. Не вижу. Почему, вы... Думаете, Почему только я один за пулеметом? Тут еще у нас пулеметы есть и... Никто ими не хочет стрелять, кроме меня. Жаль, я не слышу из-за того, что пулемет громкий, что там напарники говорят. Ну, в принципе, диалоги тут неинтересны. Не я. <смех> я сто раз с таким сразу сталкивался. Вон. Бабахнул. Грузовик. Мост развалился чуть-чуть. Надеюсь. Я не сделаю это зря раньше времени. Надеюсь, все хорошо. Блин, Апач, ты стрелять по нему будешь или просто так нахрен летаешь? Топливо тратишь. О, наконец-то! Стоило его попросить. Падай, падай, падай, падай! Да блин, он еще держится, смотрите какой зараза. И упал. Ну его же придавило. Фу, какая мерзкость. Босс интересный по внешнему виду. Черви атакует. Что? Нифига, ее надо найти. Мы можем это сделать. Сейчас не бы сюда полетим, да? А тут солдафоны будут. Ну, это было очевидно. А тут, кругом пустые локации Я только сейчас Ну блин Во жарко Учитывая, что мы в пустыне находимся О! Это кто вообще? Это кто за гражданин с пистолечком? все мы всех убили опять куда-то полетели вот порой непонятно что и хочет от тебя игра куда надо идти опять по второму кругу давай я конечно бы еще на вертолете полетал пока ты будешь спускаться смотри, не погибни, пока будешь ее спасать она того не стоит Ха -ха. я знаю, что она Эй, не, там не там стоит а, опять я, я мне, пестик дали ну, значит команду Грейсону а, а ты что, сам без меня ничего не можешь? сам ничего без меня не может, да? нужно об обязательно команду отдавать рабу системы нахрен, да? Ну тогда пойдем дальше а Только вы, вот это Дробовик все это все полное силу, говно это -это. Пистолет то чувство Когда вот этот USP лучше чем Инопланетный дробовик Ну тогда убей их А я вот что возьму это это Нужна Прием. Ну Локации интересные Привет, Я скажу по локациям игра разнообразней, чем Варя 51, где мы были только в, в, основ... в одной зоне 51 и все. А тут, то по пустыне, то по Ираку, то по городу. Убей его. Народ на крыше нахрен. Ну почему за... Что за несправедливость, блин? Эта игра такая несправедливая. Без меня напарник ничего не может, да, сделать? Нужно обязательно мне команду ему дать Да... умри, умри, умри, умри, умри Почему вы не умираете, такие живучие нахрен? Блин Эта игра такая... Какая <свы> <свы> несправедливая Вот эта мразь убила меня несколько раз Это че за оружие? <свы> это что? Это что такое? Твою мать Что это? Новая пушка? Почему она такая непонятная? Столько раз умер за нее. впереди башня! Убей его! Боже, Не убивает. Прямо по морде. Ха -ха -ха. Вообще, он вообще бездействует. Просто так летает и все. Вот... Порой даже непонятно, откуда по тебе стреляют. Вот это самая главная проблема. Опять там появился. С этого. С ракетницы этой убивает инопланетную. Пытается убить всех. Еще один. Да вы что, издеваетесь, что ли? Вот эти дауны меня быстрее всех убивают. Если чё. Меня бесит эта игра, вообще бесит. Вы не представляете. Вам она кажется такой... Нормально, но вы бы сами в нее поиграли, вы бы поняли, сколько тут проблем нахрен. На высоком уровне сложности, на самом максимальном, в котором но я играю. Выживших, Было а бы также трудно. Мобьём, ну помогай, ей, чувак, что ты от меня требуешь? Ты резня. Цели, а сам не можешь без меня. Это с да. Я в порядке Все плохо Все хреново Ракета! Убей его Ракета Ой, граната Тоже кину тогда В отметку В отмеску Там снайперюга Да ё Гребаный рот этого просто Не нравится мне игра Вообще не нравится Это кошмар просто Такая недоделанная, такая, блин, кривая, нахрен. Самое хреновое то, что я бы все грехи игры простил, если бы она у меня быстро сохранение бы умела делать. Но ни хрена. Я сейчас сдохну и опять начну с жопы мира, как, как меня с вертолета высадили. Это же кошмар просто. Это неуважение к игроку. Все. Слава тебе, господи, упаси Что это последняя часть вообще из, из серии Ария Ари Ари 51 Вот видимо эта игра провалилась и все забили на эту серию то что она такая кривая Чё, а ты и села, нет? Вот сейчас села Вот нафига? Вот-вот вот Такие загрузки кривые можно было без, и без ее обойтись. Даже вырезать ничего не буду. Чем мы куда летим? Выглядит как арена для битвы с большим боссом. Ух, какая у нас маленькая тень от вертолета. Эй, у вас кровь идет. Да какая разница? Слушайте, Где кровь? Не, помощь, не вижу на ней крови есть вопрос какой фигней вы тут занимались неваде мы хотели увидеть останки понять что мы наделали ну и что вы наделали сначала у нас была поддержка деньги рекой сенаторы поздравляли друг друга говорили что-то в духе призывов не будет никаких маршей протеста не будет мальчишек из среднего класса в гробах о да потому что гробы с мальчишками-бедняками никого не волнуют мы думали что возрожденные станут ответом, но они <смех> из-под контроля. Это ну, часов до да, фоны. Когда начался бунт, мы прикрыли проект. Белый дом объявил его промышленной катастрофы и залил бетон. Хотели похоронить все, даже подопытных. Не маленький гробик. Мы вернулись, чтобы увидеть руины и исследовать их. Ого! Это что? Это что? Некоторые из них едва цеплялись за... Что за НЛО? Другие хотели убить нас. Мы у них всё, а потом Нифига себе. А чего мы ждали? Что за зеленое свечение, интересно? Ну... она хочет побахнуться просто. Сос, сос, 24. Мы Это было очевидно. Воу, воу, воу, воу! Все, хана, конец игры, да? Ладно, что могу сказать? Ладно, я шучу. Я теряю его. Ого! Новые! Я хотел умереть счастливым и толстым. Толстым! Жить толстяком это плохо. Спасибо. Парни. Поймайте Сомерса. Остановите эту дрянь он. он умер он умер приставь to pay respect если хотите оставить мир тебе брат надо закончить дело умереть умерся, эту не сойдет. это так крипово Нет, выглядит так моргает конвой придется найти другой путь нам нужен транспорт надо попасть к куполу Пошли. нифига себе а где мы вообще на другой военной базе ну ладно Давайте, забегайте. Да, умереть хотел толстым. Никогда бы не хотел я стать толстяком. А, а ты бы хотел толстяком умереть, а? Ч ⁇ такой злой? Кто там? О, опять этот жук. Меня убил этот жук. Давайте поспешим. Иначе нам нам опять он нас убьет. Смотрите. Если найдешь что-нибудь почное, мы разнесем эту штуку! Оп! Вот сюда И нам надо бежать, арсенал, наверное. Арсенал, придется пройти через Ксенонов. Арсенал. Мы подождем здесь, пока вы найдете Арсенал. Арсеновье, в Так, так, так. Нам нужен гранатомет, он с гранатомета убивается. Йоу! Это опасно. А! Че никто не предупредил, что отсюда жуки еще полезли? На тебе. Все, все, все, все, все, бежим, бежим, бежим. Подвал! Но я только вижу путь наверх. Ладно, тогда придется туда бежать. Так, меня только не трогайте, разбирайтесь между собой. Я сейчас тут приду, затащу каточку. А птичка увеличение спины огненного громира, чтобы хватить его уязвимые точки. Хм. Странно. Что, что это такое? Где, жуки? Кто в меня сейчас тут пришел? Где? Вообще ничего не знаю, что делать. Ой, блин. Наверное, сюда надо идти. Я просто не знаю, что больше делать. У меня нету ничего. О! Эта тварь меня убивает, я начинаю с самого. Сначала! Блин, уйди! Уйди отсюда! Уйди! Ой! Надо же наоборот, чтобы он повернулся ко мне спиной. Стопа! Ааа, Джевелин работает! Не поворачивайся, не поворачивайся, не поворачивайся, да? Отвали! Я вообще не знал, не замечал. ну сначала не заметил, что тут этот жук у нас стоит. Вот рядом с нами. Сломал стену, а меня почему-то назад пятило. О, разведанные соберем. Да, совсем тут все плохо. И с игрой тоже плохо. Столько нафиг недоделанности. Меня это тупо бесит. Так долго перезаряжается. Меня тупо жуки зажали. Пойдемте отсюда. Не хочу здесь больше находиться. Отвратительное место, отвратительная игра вообще не могу. Ладно, не буду жаловаться больше, а то вам. Надоест это слушать. Но в игре реальные проблемы. Так, стоять. Мне, Меня... о, пестик. С загрузка какая-то. Здесь эти жуки. И они прям внезапно. О, а ч, мы его убили? Огненный громило уничтожен. Фу! От него тут осталось... Осталось хератинь какая-то Пирс, сюда! Скорее к воротам! Каким воротам? Где вы ворота видите? Сю сюда? Ворот. О! Да, сюда! Блин, ну это просто говно полное. Не босса говно. Непонятно, что было делать. Сюда! Вы можете не понимать мои претензии, но... Блять, вы бы сами в это нахуй поиграли. И бы отщутили все проблемы. Я умирал, умер где-то раз 13 тут, пока понимал, что надо делать. Так что непонятно. Какие ворота нахрен, надо было туда-направо идти. Ну, сейчас хоть понял и... Это... Получилось. Капец, однако, тут. Раз-три... Ой... Я пропустил, опять эта хрень, ну что это такое? И БТР, небось, Еще из раз самого раз Ирака, раз. Ирака, да? Где? Фак. А, США на этот раз. Тут исправились, смотрите. На этот раз тут. Исправились. Офигеть, вс. На Ладно. Просто нахрен по ним стреляем. По этим спорам опять. Все, что от нас требуется. Давайте вы разбирайтесь с этими пришельцами, а я тут буду споры уничтожать. Ха, напарников вырубили. Вот, тут опять этот дробовик. Эти плюются. Ой, рани у меня охренеть. Вау! Вот! Неплохо. Не отворачивайся, не отворачивайся, это да что ты за трус -то такой? А если я? Две. Ладно. Вот тоже бэкайте, как я. Мы тоже думаем о том же, что, что и я. Бабах. Бабахнулась. В реальной жизни БМ-очка точно так же хреново действовала против этих вот жуков. Эй, с с Задержите его. Не дайте ему отвернуться. Сейчас заберемся. Ай. Давай, давай, давай. Оба, все. Уничтожили. А, убили. И, и растворяются обязательно. Растворяются они примерно как, так же, как там в Doom 3, в Quack 4, в Sirius Вау. Все, ваша эра подошла к концу. Человечество победит всегда инопланетян. Представьте, сколько людей умрет, когда они начнут падать на города. Хватит, <свят> мы этого хватит. не допустим. Вообще, откуда они падают? Из космоса прилетают. О, да, из космоса прилетают, смотрите-ка. Это хана человечеству, можно сказать, если мы такое не остановим. Но мы такое остановим, верно ведь? Верно. Три бравых бойца победит. Куда этот чувак делся? Это, О, телепортировались ко мне. Во. Вот так вот. Легко и спокойно. Главный герой из первой части куда делся, интересно. Он просто сидит дома и телек смотрит. Ну такой, моя работа выполнена, пусть эту работу разгребают другие типа. Мне уже плевать на все. Стреляй. Давай, покажи, что ты не бесполезный напарник. Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Чё ты остановилась? Да, убили, смотрите. Неплохо идёт. Мы будем стараться убивать всех Этих червей Я не знаю почему Ой а, -а, -а, а, Погоня фаерболы такие медленные Спасибо что они медленные Так управление Немного непривычное до сих пор Вроде уже Уже много тут с джипом прово провожу времени. А Все равно нахрен что-то не то. Вот как и так. Если мы тупо прямо проедем, подумаешь червей оставим. Ничего не случится. А, -а, а, Воу, вот это удача. А В реальной жизни они бы пасти пасы схватили наших джип и начали бы его поглощать. Да ладно, пофигу, что мы ставили врагов этих никчемных. Но только меня бесит эта надпись загрузка в левом углу экрана. А тут что надо делать? Сражаемся на смерть. А туда надо. За червей. Ой, блин. Не хочу умирать. Вообще не хочу, а то опять начну. Там, небось, с самого начала уровня, да? Если такое будет, то я просто нафиг. Удалю игру, удалю по ней все выпуски. Ладно, шучу, не буду этого делать. Четко тупорывая, девка. Никчемная. Только умеешь по этим шарикам стрелять. Стреляй по червям, они же генераторы этих проблем. Ой, блин. Ой, блин. Почему мне все надо разгребать это дерьмо? Убейте его. Вот не, не могу поверить, что команду отдал. Чтоб напарники стреляли поэтому. По этому глисту. ап ха <смех> Вся! Он должен, по сути, умереть, но он выживет. Он просто полежит и встанет. Ну-ка. Ну. ну. Что-то я двигал машину. Там совет был, если машина перевернется, то выйдите из нее и нажмите на кнопку взаимодействия, типа, герой перевернет ее. Как в m 2 было. То же самое. Мы-то правильно едем? Интересно. Вот не знаю, вроде, вроде финал как-то стал динамичнее. Тут вроде пришельцы поперли. А все равно как-то скудненько. Вот из-за вот таких вот нахрен моментов. Из-за этих малюсеньких карликов. Мешающихся. На, прям на пришельце нафиг. Очень нафиг. Логично. Я хочу кататься, уезжать от врагов. А тут надо, по сути, их это уничтожать. Выходите с джипа так, уничтожать. Где? Чё не собираешь? Не помогаешь? Ну давайте. Эпик. В стиле форсажа. Сбили бочки. Хорошо, что они красные. А то если бы красные, то я бы взорвался. Че, все, приехали? Ладно. Прохладно нафиг. Так, у меня до сих пор остался дживелин. Опять это говно. Хорошо. У кого-нибудь есть идеи? Мы можем попасть внутрь базы через служебный вход. Он ведет дороге. Ну что, Пирс? Хочешь быть приманкой? Мы Нет! Всегда его. не хочу быть никогда приманкой. Так, так, так, так, так. О, Блин. Пирс снаряд. Где снаряды надо искать? Я бы с радостью. Только вот найти бы его еще. О, вот. Понял. Это на же месте. работать не будет или что? Я на позиции. Хватит это мне говорить. Ой! Ну реально, умирать сейчас это просто стыд, позор. Не хочу. Вообще не хочу. В мои планы это не входит. Опять там попёрли. Ч так долго перезарядка происходит? Граната! Ой, блин! Ей, да? блин! Найдите еще Ой, говно! Снаряды. О да, тебе быть В О, уни уничтожим всего два снаряда и все, что ли. Что первого, что второго. Ну блин, так совсем не интересно. Хоть меня эти боссы бесят, но. Можно было с ними неплохой байни устроить. На справедливых условиях. Куда идти сейчас? Б-16, да? Какой еще Б-16? Она вообще куда надо? В это здание, что ли? Ну, если она источник проблем, то, наверное, туда надо. Оп. Спрыгните? Нет, не спрыгните. Бояться. Туда надо. Ладно. Пойдемте. Вот такая вот арена. арена. Все сразу перестали падать. Ну, сколки какие-то падают. Или это, это эти коконы. Даже знать не хочу, если честно. Все омерзительно. Настолько омерзительно, что... Знать просто нельзя. Так, а если я... Нет, ладно, не буду стрелять. А, все-таки выстрелил. Им пофигу, что сзади него бочка взорвалась. Люблю взрывать бочки. Красные даже если не красный, то все равно люблю, потому что очень редко делают там взрывоопасные бочки других цветов. Я такое пару раз замечал Вот в GTA Vice City, по-моему, были желтые бочки Взрывоопасные. Так это? Надо глянуть, нет ли тут моей базы. Ух, какой брутальный! Как ее убить? Вы видели? Как у нее все растянулось? Просто свендермен. У нас в команде. Я хотел пострелять по нее. А нельзя по напарникам стрелять. Ух, все разрушено. Ух. Да. Сразу вспоминаю первую часть игры Аря 51. Транспортный туннель B16. Уау. Предатель. Он заслужил лучшего. Увы, он умер слишком далеко от нашей базы. И кто это говорит? А мы ему. Он играет на нервах. Не обращайте внимания. А это все-таки Сондерс говорит. Он предатель нафиг. Рус. И предатель. Эх ты, а мы ведь с тобой через такое прошли, конечно. Чувак. Помнишь, как Ирак... Вай... прошли? Добейте их. Ты убил его. Да не ври. Если бы Вот она все время с пистолетом ходит. Смотрите, какая безбашенная. У нее челлендж пройти игру с пистолетом. Ладно, полежите. И один я опять буду работать. Выполните работу. Эх, чё подобрать? Опять пистолет сраный Ну дробовик слишком плохое оружие но в этой так, игре Не, не знаю, вы тут хотите заняться, но ушел. Ха. Мы Я его вызову но снова так, нет, Буря, по всему Нафига идем к фазе. Нафига тебе фазы эти Мужик, ты вообще представляешь В каком дерьме ты будешь жить, если пришельцы победят Ах он гад Клаборационист, чертов. Из укрытия стреляет по пришельцам этим. Ой, по зомбакам. Вообще игра тоже как Ария 51 началась каким-то в Duty. Сейчас превратилась в вот это вот с пришельцами. Вы убили его. Так что нормально. Тоже я разнообразие тебя... есть. Я И тебя... это я считаю неплохо. А что твою мать случилось с Сомерсом? Обломок корабля оказал на него воздействие Мы поняли, что совершили открытие Все-таки он... Соммерс был нашим лучшим кандидатом Он был одержим Рвался стать особенным во что бы то ни стало Сошел с ума Райкинство просто? хотела тысячу таких, как он Сто тысяч Ой, они там какой-то диалог говорили Я пропустил а это, простите Блин Прослушал интересное Ладно, если убьют, то покажу Покажу этот диалог. Я пока вообще умирать не хочу. Граната! У него тупо, наверное, дробовик заклинило. Он пытался из него стрелять. Что-то там... Дробовик, анимацию какую-то имел. Не знаю, видно было на видео или нет, но вот... Это... Не, не получилось. Не фортануло. Неудачка. Чувак, я тебя. Его. Ну вот, игру на максимальном уровне сложности. Почти... А может, они почти проходим Ну вот тут такие масштабы событий начались Что этот портал открылся там. Я... Обычно В, в таких играх утонарь утонарь Это бывает финалом Но я и не и уверен, что это финал или нет Повторяю, всем по направиться... Ой Да блин Вот 16. один снаряд этого дерьма Инопланетного меня убьет Тупо не оставит шансов да ёперный театр этого балета, блин. Что ж так не ведет то мне? Все время схлопотаю какую-нибудь то пулю или что-нибудь похуже. Это мы в гостях, чувак. Мы в мы в гости пришли. А я этой армии знаешь сколько раз противостоял? Я террористов убивал в Ираке. А с армией-то вообще никаких проблем не будет. Эх, снайперку Бету крутую. О, вот он стоит. Или это не он? Это кто? Я тебя вообще первый вижу. Доктор Уальс, как вы сюда попали? Ты это кто? Это сейчас не важно. Попытайтесь подняться наверх. Вы хотите спуститься ниже? Там полно возрожденных. Мы ну и на что, мы их убьем? Давайте Вон остальных они остальных и уходите. Сомерс всегда около артефакта корабля. Он нашел способ зарядить его, теперь он разносит ксеноспоры еще дальше, в следующей фазе У нас фазе. нет времени на эту фигню, пошли! Поднимайся наверх, выведи остальных Танцуй, танцуй, танцуй, танцуй, ты чего не танцуешь? Оп, оп, оп! По стопам Вирс, они прут Тебе. через дверь, приготовься! Продырявил пробиться к поезду. О! Двигаешь, движешься. сейчас я им такую засаду устрою О, отсюда еще! Вот это неожиданная засада. Они нас обходят. Блин, граната раньше взорвалась, чем, чем я кинул. Ладно, куда идти? Два варианта пути. А, тут все обвалено. Ну. А, как всегда, все любят все. Крушить, ломать. Все. Весь человеческий труд подходит просто к концу. Мы должны продержаться еще чуть-чуть. Продержимся, продержимся. Но ну, сейчас игра под дырячком стала. У меня этап на поверхности как-то бесили, а сейчас нормально. более менее стало приемлемо. Он убит! Да. О! Пойдемте, граната. <граната> Написала мне. А то я тупой бы не заметил, да? Ну, я не тупой, естественно. Мне, вы мне сто раз это писали. Я недооцененный гений. И вы это тоже сто раз писали. Это, ну, соглашались со мной. И вы тоже мои подписчики в какой-то степени недооцененный гений. Еще одна база, от которой ничего не останется. Вместе с зоной 51 из первой части. Вы вообще хренели, Пентагон, нахрен. Вас тоже надо бы всех, это, стереть с лица земли. Звуки-то есть, а загрузка не прекращалась. Сомерс понимал цель проекта Возрождённые. Мы относились к ним, как к животным. Держали а -а -а. в клетке, держали в темноте. Резали их. Нахрена? Думаю, мы все начали понемногу сходить с ума. Мы были в изоляции. Никто не мог сказать нам, что мы палачи. Вздевайтесь над людьми. Будут. Застал нас врасплох. Русливые политики и врачи. Вы попытались все прикрыть. Ой! Ой! А это-то. А, разрушается! Блин! Вот что хорошо в этой игре, так это с разрушаемостью. Она сделана лучше всего. И графика тоже топ. Русливые политики и врачи. Саундтрек не сильно запоминающийся. Ну, тоже сойдет. Как бы. А вот, над... ну, и искусственный интеллект напарников... напарников, кстати, тоже скажу, не сильно плохой. Они убивают противников, в отличие от Call of Duty какой-нибудь. Где вообще ничего без, ми... без... без нас не могли сделать. А тут они нормально убивают. Стоит поучиться этот, Infinite Warfare, Infinite Warfare, точнее. Как надо делать, напарников видеоигр. Вау, я не знал. Я это видел. Вон там это мразь безбилетная. Даже не знаю, почему безбилетная, потому что у него билетов нет. Самерс, видимо, еще На то, чтобы у меня меня Зажали убивать. Я по секрету. Да заткнись! Ого, сквозь эту прошел. Что, что, а и сквозь трос. Меня я скажу по секрету, ни у корабль. одних, Увидишь. ни одного врага нету, билета Значит, чтобы меня убить. Возможно. Или порталные технологии, или записывающий прибор. Мы так и не поняли. Если Он захочу умереть, то я сам 40 себя 40 убью. Ну в играх, Кто-то где-то украл одну из частей. Она обошла полмира, прежде чем мы нашли ее в том бункере. Этому чуваку, конечно! Хе! Чуваку! Ты жуков чуваками обзываешь! Хорошо, врезали ему, Ух, вот так надо врезать! А это я пристрелил! Офигеть их много! Все? Ч, идем дальше? Не будем медлить! А! А! Лучше медлить. А то опять же на меня так внезапно нападут. Офигеть, их много. Кстати, это же четвертая серия у нас, да? Та О, понятно. Фигня, мы за тобой. Я тупо не понимаю, кто иногда по мне стреляет не вижу оружие нормально чтобы их убить нету от, от, откуда откуда такие живучи нахрен. нахрен враги я же сейчас опять убьют Но на этот раз нормально спустился врагов как-то маловато было как это работает я вообще не я в душе не чаю вот иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. На Господи, я хочу, я умирать через это проходить сто раз тут умер. Вообще просто капец. О, я вбил его все-таки. Так, ну ладно. Я внизу. Ту пушку брать я не буду, инопланетную вторую. Я заметил из таких. Уникальных оружий то только дробовики, вот это вот подобие ракета ракетницы и все. Как-то скудненько, если честно. Вот Варя 51, а чё, плазмаган был и аналог БФГ тоже два. Не, ну все квиле можно было побольше сделать уникальных оружий и все. А то тут сходим с одними стандартными пушками и все. Блин, ну разрушаемость, да Разрушаемость, мое почтение Под... Правда, они потом вес теряют И их, как футбольный мячик, легко тол... толкать там Все такое Да ладно Это уже Грехи игры Вот не дай бог, я опять умру О, о, о. Стоп. Один враг исчез, если что, если вы не видели. Один исчез. Ух. Вот эта штука бесшумная, если что. Я думаю, если в нее попасть, то от тебя ничего не останется, да? Никогда не соглашайтесь на такой эксперимент проверить, что будет, если в ту штуку войти, в этот луч. Ой, блин, надо сейчас ждать. Где враги? Они в сделку не входили. Надо долго ждать, пока напареньки спустятся. Грейсон, в чем дело? Чёрт, мой трос Ждал вас? Грейсон, берегись. Ой! За нет, нет, нет. Да. А говорим он так, как будто каждый день такое происходит. Его утащили, небось, мы придем, а, а там он там. Мы перс. А он там это с пришельцами расправляется. Чай, чай пьет, представляете? Вот какое сов по забытие будет. Во! Это проект осознания сталкера. Интересно. Они контролируют, небось, всю эту базу. Мы в этой базе, с которой этот зеленый лучи сходит, если что, если кто до сих пор не Вы понял. Ой, надеюсь, эта тварь мертва, она пр проткнутая. Но при этом двигается. Рота, На издыхании, короче, она. Эх, нету уникальных оружий. Дали бы пулемет какой-нибудь. А, нет. Ничего не дали. Ты мертво? Не вставай, хорошо? Поняло? Она сейчас живой? Бе! Мерзость. Врагов надо добивать таких вот мерзких существ. И на напо... пришленцев. Не надо их оставлять живых. Они нахрен планете Земля не нужны. Ну, не бойся. Эта лаборатория как раз по словам этой тетки бабахнет. Ладно. Еще один раз. Я пойду за вами. Ой, я слышал, они по-английски болтали. Фирс! Что Фирс там? Ты... Что там происходит? Какой сталкер нафиг там? Сказал. Че? Я застрял? Ой! Блин, надо было вверх смотреть. Может, там бы был саудафон этот вражеский? Который который отцепил Не буду обрезать Который отцепил мне трос Опа, а меня поймали, оказывается Так, и кто у нас? Тут Сондерс, да, стоит посередине Это же он, небось Такой Ух, ты не разрушишь мой план Мы поработим эту планету В итоге все пойдет наоборот Как это типично бывает Жалкий ты мне это даже не по лицу ударил. Я тебя бросил, это ты с нами не пошел. Это ты с нами не, не пошел! этого ты был хорошим офицером. чуть тенью, кстати, я у тебя сверху? Заставлял выкладываться. Тебе тень сверху багается, когда я ноги видны на бетоном, ней. Я много о тебе думал, вспоминал, чему ты меня научил. Как подавить разум, когда чувствуешь, что впадаешь в панику. Какой-то вас у нас, послушайте, по характеру. Философ Китс бросает. Она тебе звездю лечись пропишет. Ты на моем месте. О! А она справа, будет? смотрите! Эта страна Видите? Это Слева твоя? от башки Уисова. Все это чувствуют! Система жует нас костями, но ты поклялся защищать ее. Мужик, стань чуть-чуть левее. Тебе надо уничтожить врага, пирс. Где же он? Передо мной. Ну разве я похож на злодея? Да. Нет. Костишь под я него. Добежа, как ты. Ну ты стреляй! Ч, голос ты изменился? Целью, голос изменился. Крохотные споры. Вот зачем надо было следить. Теперь они на свободе. В воздухе! Дело сделано! Не дёргайся, черт. Я хотел показать, Хорошо. Путь, даже если бы мне пришлось заставить тебя. Я Но памятник. Ты не, задержан, туп, ты не видишь? Я памятник. Ты, ты с ты памятником стрел, разговариваешь? Все еще веришь, лжи? Слушай, слушай. А можно было прямо в Саундерса выстрелить, а? Или так неинтересно? Не Можете гордиться собой, доктор Уайз. Избавься от него Ой, а ладно не Еще растянем игру Судя по всему, это у нас финал дай, Поэтому посмотрим, сколько расход. у меня выпуск будет длиться не Вау не знаю, или может окно. Вау, это что? Ой, ты что за, за, за поле? Можно прикоснуться к нему? Ты Вау Ты о а ком? Она. Она меня в Пока она тут на... Это чё, этот в... враг? Вы а чё делать? Да. Куда моей идти? Моей Это моей финальный моей босс? Теплое, теплое What the hell is it? Ха. А, поле пропало, надо идти дальше, ну-ка. Ухуш, уж, э, ух уж этот луч высокодетализированный. А я по сути стою на воздухе. А еще тут какой-то кристалл под землей. Интересно, а? Я думаю, это Сондерс. Оп, испепелился. Какие хреновые у вас дробовики? Я просто в шоке нафиг. Опять их изпепелива. Я его не слушаю, что он говорит. Что делают, Я даже не знаю, о чем он говорит. Я его тупо не слушаю. Он настолько неинтересный антагонист. Протаг... На просто бывший товарищ стал врагом. Потому что хочет отомстить. И все. Вот это мотивация, конечно. Ч, стреляем, да? Или что делать? Вот! А, -а, а! Тут вот что было. Блин, патроны только трачу в пустую. Иногда. А посюда они попадают почему-то, хотя, блин, открыто. Ох уж это логика! Тебя. Потому что он патриот США. Да, вот вот этим все сказано, как бы. Ой. Блин, это реально похоже на финал. Все, друзья, если что, пройдем за выпуск. Сейчас победим босса и будем счастливы вместе. Давить. Саудафон. О господи, я не знаю, как я выжил, но.. Удачи, Ой, меня спасает! Спасибо, дружбан. Большое. Как всегда, вот он этот. Бирс. Сондерс, точнее. Блин, их имена такие незапоминающиеся. И неужели тот чувак погиб с голосом капитана Прайса? Ну, ну неужели его просто тупо пришельцу утащил? Я не хочу в это верить. Может он эпично вернется там. Или что-нибудь еще будет. Сюда тупо врагов забыли добавить. Нет, не забыли. Ай, гранат-то у меня нету. Не зато есть. Пистолет, который мощнее дробовика. Ай, больно! В лицо ракета попала! Оу Я не знаю, как я выживу Я не знаю, как я вообще не падаю Спишем все на магию Ух Ух Ракетчик Гранатометчик Ты сам-то на честный бой На равный бой не хочешь выйти? Чувак Чудак Точнее, правильно будет Как это? Вот так. Контрольная точка. Вау, вау, вау. Это интересно. Луч отключен. И что? О, о, прямо. Ну-ка, ой. Типа, он достал самое мощное оружие в игре. Я застрял! Я застрял! Помогите! Я не могу. Я не знаю, что там. Корабль или... Может так но... наплевать. Это сила. И я... Я Застрял в этой штуке. Вот равный бой. Тут попрячемся за колонами. Ха! Ха! И чё? Вот он. Тут сидит. Чё, это уничтожить можно? А, он паркурит, кстати. Он так по стенке бегает, как будто это... Представляет себя принцом Персии. Вот он какой злюка. Обиженка на весь мир. Который еще за пришельцев топит. Как можно за пришельцев топить, если они сделают нашим... с нашей землей просто кошмар? Он хочет в этом потом дерьме жить. Ну а ничего, это в его важных фантазиях. Мы этому не дадим случиться. Ну, я скажу, финальный бой поинтереснее, чем в первой части, чем, где там просто надо было по ядру этому стрелять. Который напоминает ядро. Э, ой, как его? дунию из а, Фар... из Фаркраш 6 дополнение последнего все что ли или не все отдай свое оружие я знал что ты пойдешь против своих подумай ты вот-вот убьешь одного из своих людей ты прогнил так глубоко что даже не видишь этого ты винтик в системе тебе это нравится Эрон? Эээ, нет, я бы свернул власть в США, если бы мог. Ближе. Он умер. Все. Смотрите. Капитан Че сейчас? Век не, этого места. не дай бог еще. Вы а ч, это все-таки погиб, блин? Ну прецеф-то по респект этому качку, которого пришлось утащить. утащил. Вы Теперь посмотрим, как далеко распространилась эта зараза. Может сейчас И будет, будет какой-нибудь еще босс? Будет бабах? Долг чести ⁇ это не всегда верный выбор. Иногда вы просто собираете осколки. И чё? И все, что ли? А нафига было говорить, что там зараза распространилась. И посмотрим, как она далеко зайдет. Это что, намек на сиквел? На продолжение, которое не вышло из-за плохих продаж. О! Нифига пришель какой. И где он был, интересно? Мы его в игре не видели. Блин, игра просто тупо недоделанный кусок. Кусок кое-чего. Вот. Она на один раз. Мне первая часть понравилась больше. Не знаю, кому как. Пишите ваше мнение об этой игре. Я говорю, первая часть в One Love, Хотя она тоже на один раз. В это вот, это вот я больше играть не буду. И не в первую часть тоже, и не в это вот. Обе, блин. Обе, блин. Посредственные игры. Ну, первая часть по геймплею очень хороша. А вот тут она тупо недоделанная. Очень недоделанная игра. Я вообще кошмар. Я просто я просто в шоке нафиг, как такое выпустили. Надо было еще на годик перенести хотя бы. Да, сделать рабочий сохранения, чтобы там оружие в воздухе не висели. Прочие баги исправить. А так, продолжение. Но я ожидал что-нибудь эпичное. Босс, конечно, обрадовал, да. Но бабах надо было. Или вот когда, пока мы взлетали на, вер... на вертолете. Можно было еще какого-нибудь пришельца подкинуть. Огроменного. Как, как тот червяк. И надо было еще с ним постреляться. Потом уже конец игры был. Но нет, ничего не произошло. Поэтому игра... Ой, игра вообще посредственная. Первая часть понравилась больше. В первой части я вообще никаких особых недостатков не вижу, только она там была короткая и, ну, разнообразия не так много было. Хоть там давали возможность поиграть за мутанта, но все равно как-то этом было недостаточно, что ли. Можно было ее еще расширить, а это один раз пройти можно, один раз пройти. Я не пожалел, что прошел, хотя вот ожидал большего от игры. Теперь понимаю, за что ее засрали. Группа контроля качества. Вот, Чикаго. Вот вы как вообще проверяли эту игру? Внешняя группа контроля качества. Вы как вообще игру проверяли, блин? Вы играли хоть в нее? Мне кажется, ее выпустили в 2007, потому что хотели быть э, наравне с Крайсом, Типа, показать, что наша игра там лучше. Но, естественно, это не получилось. Выпустили ее, поэтому рано. Можно было патч какой-нибудь выпустить. Я там новость такую прочитал. Игру хотели выпустить в стиме в 2020 году. Вот, вот такой вот кусок недоделанного кода. Хотели выпустить, но не стали. Потому что что-то там права у них закончились на игру. Короче, она до сих пор где-то на торрентах надо, блин, искать ее. Вот так вот. Да, не знаю, сколько титров будут идти. Но досмотрим все до конца. Может покажут какой-нибудь... продолжение сценку. корпорации Мидвей. Мы же это не видели, нет? Так. Сейчас, секундочку. Но это последняя часть из Зря 51. Хотя можно было еще что-нибудь придумать там. Э -э продолжение. Но из-за плохих продаж она себя не оправдала. Техническая группа. Ч ⁇ читры такие долгие? Опять внешняя группа. Я сейчас смотрю, там уже это. Ну, читры должны будут завершиться. Художественная группа. А, 6 минут идет. А у меня сколько прошло? Сколько сейчас идет? Ладно, неважно. Ну, в игры был потенциал, но он просрачен, э, потрачен впустую. Просрачен нафиг, больше хотя подойдет, да. Ну, вашу оценку тоже жду, Я не прорус Александр, там, тем, кто смотрели. Как она вам? Первая часть больше понравилась или вторая все-таки? Просто надо... Мало того, что посмотреть, надо, блин, блин, поиграть, в нее, ощутить, чтобы все эти проблемы, вы мои поняли, с которыми я столкнулся. Вас убили, вы сохраняетесь на F5. Вас убили, вы появляетесь с автосохранением. Автосохранение было расставлено на начальных точках, вот как. Ты сел в джип там, только. Вот там вот сохранение было. А тут так получилось, что у меня не работало быстросохранение. Поэтому я, блин, начинал сначала уровня постоянно, когда умирал. Я просто тупо ненавижу. Лучше пусть разбрасывают контрольные точки везде, абсолютно везде, как это было. В Утласте, в Вольфенштейн Зуниордер. Ордер. Помню, постоянно контрольные точки разбрасывали на каждом шагу. Переходишь в комнату, и уже контрольная точка тебе. Вот пусть лучше так будет, чем никак. Чем в начале уровня нафиг. Я так не согласен играть. Мы с вами прошли игруху. Мне понравилось, но у нее был больше потенциал. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.